Привет всем, это Гражданский надзор. Меня зовут Илья. Администрация города Березняки отдала большую часть Чеховского парка под застройку девятиэтажными домами. Для этого Городская дума сменила зону городских парков и скверов на зону для жилой застройки. Никакого освещения в СМИ о том, что парк будет застроен, не было. Формально объявление о публичных слушаниях было опубликовано в малоизвестной газете «Два берега камы». Земельный участок площадью более двух гектар был предоставлен в аренду Соликамскому строительному тресту за 1 700 000 в год. Такая низкая стоимость аренды обусловлена неадекватной кадастровой стоимостью участка. Внимание! 6 980 рублей. Для сравнения, соседний участок католической церкви имеет кадастровую стоимость 20 миллионов рублей, при вдвое меньшей площади. Из-за этого городской бюджет будет недополучать более 3,5 миллионов рублей каждый год. Чтобы узнать мнение горожан по этому поводу, мы провели опрос, который показал, что больше половины жителей выступает против застройки. Мы живем в этом районе, здесь все время гуляем. Много детей гуляют. Родители с колясочками очень много гуляют. Тут, если честно, даже воздух чище был всегда. Вот там. Или там даже вдоль парка, где машина. Лучше бы тогда детскую площадку какую-то сделать. Просто здесь... Рядушка, на... Маленько, да, так вот? И какую-то... Ну, парк, развлекательный, <связь> если бы только что -то. благоустроить. Да, благоустрой. Но не так же варвусь. <связь> вот это вообще не надо убирать. Вообще, даже будем стеной стоять? Конечно. Да, вы как относитесь? <связь> Отрицательно. Вообще. Мне когда сын сказал, я в шоке была сама. Я говорю, не может быть. А уже когда стали плить, подошла сама спросила. Да, строить будет?" Вы часто здесь гуляете? Ну мы проходим, но вот если по поводу стройки мы mm. против. Лучше бы наоборот сделали бы что-нибудь для детей. Mm -hmm. ну, то есть вот вы уже вот. вы уже знаете, да? Конечно что? знаем. Нафига нам тут жилые дома? Сделайте для детей площадку тут вырубить, аккуратно все сделайте чтобы дети тут гуляли. Mm -hmm. Тут с колясками гуляют. А вы сами в вы живете? Да. Как вы относитесь? Коты. Плохо, конечно, мы здесь с детьми гуляем и с собаками гуляем каждый вечер, каждый день. Вы здесь часто проходите? Каждый день. А вы знаете, что здесь здесь строится? Знаю. Что дома, да? Мне не нравится. Жалко mm -hmm. парк. Я здесь с внуками да. гуляю. Yeah. И где детям гулять? Mm -hmm. У нас в городе не так много хороших мест, где mm -hmm. можно сидеть. У mm -hmm. нас пенсионеры здесь гуляют, и дети гуляют. Сама лично гуляет. Mm -hmm. mm -hmm. Как вы к этому относитесь? Mm -hmm. Ну, нам не очень нравится. Так вы к этому относитесь. Ответной реакцией администрации стал репортаж, в котором не оказалось ни одного человека, который был бы за сохранение парка. Ролик начинается с проблемы тополиного пуха. Накануне наши новости делали репортаж о том, сколько неудобств приносят брезняковцы Мтополя, которых в городе высажено немало. А сегодня утром эта проблема уже начала решаться комплексно. Как выяснилось, совсем скоро пухонесущих деревьев в Березняках станет в разы меньше, а на их месте появится новый благоустроенный район. По... Администрация города нашла гениальное решение проблемы с пухом. Вырубить парк и построить жилой комплекс. Администрация утверждает, что строительство домов решит проблему бесхозности парка и сулит радужные перспективы жителям района. Однако по проекту застройщик собирается благоустроить придомовую территорию жилого дома, которая будет являться собственностью жильцов. Нет никакой гарантии, что через пару лет по периметру не появится железный забор. К тому же благоустройство придомовой территории и так входит в обязанности застройщика по закону и не является бонусом. Информация в ролике преподносится так, чтобы создать у зрителей впечатление, что парк не пользуется популярностью у жителей района. Весь сюжет ролика построен так, чтобы подвести зрителя к единственной мысли. Этот парк находится в заброшенном состоянии. И единственный способ решить проблему – это вырубить парк. Администрация обещает благоустроить часть парка за счет постройки жилого комплекса. А между тем, оставшаяся часть парка так и останется бесхозной. После ажиотажа в социальных сетях Управление благоустройства внезапно решило заказать проект для оставшейся части парка. Хотя благоустройство уже было запланировано на 19 2020 год без всякой постройки домов. В этом году мы будем разрабатывать проект по благоустройству оставшейся части. Это ориентировочно около 3 гектаров. И реализация проекта намечена у нас после э, строительства жилых домов. Более того, за проект парка уже заплачено 233 839 рублей в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды». Мы не против строительства домов. Мы выступаем за благоустройство оставшейся части парка за счет застройщика, при условии, что жители района не будут против. Выяснить это можно, проведя референдум. Если вы тоже считаете, что учесть мнение жителей района важно, приходите в гражданский надзор. Вместе мы заставим власть прислушиваться к мнению горожан.